Сегодня у нас будет очень-очень интересный гость Надея Черкасова, это банкир, человек, который много, много сделал. Мне кажется, это одна из самых влиятельных фигур с точки зрения э, понимания кредитования малого и среднего бизнеса. Человек, который разбирается в банковских технологиях, который является амбассадором женского предпринимательства. И много-много-много разных, эм, можно эпитетов о, о НадиЕ говорить. Поэтому мы сейчас подождем, пока она к нам присоединится м, к нашему эфиру. Надеюсь, что все получится, и у нее будет возможность действительно сегодня выйти с нами на связь. Поэтому э, мы сейчас ждем. А пока я расскажу, что есть, это серия прямых эфиров в рамках про и поддержки задачи, которые я делаю, это формирование персональной, кон... персональной стратегии для того, чтобы помогать людям формировать свое видение для того, чтобы люди могли реально формировать свои цели, формировать свое представление о своем будущем, основываясь на персональных ценностях. Пишу смс. И уверен, что мы очень многие темы уже поднимали. Мы говорили о том, как правильно читать, мы говорили о том, как э, работать с э, персональным брендом. Мы говорили о том, как э, вообще двигаться с точки зрения своей стратегии. Вообще, 15 кстати, марта стартует уже третий поток персональной стратегии. Поэтому вот буду очень рад с вами поговорить. Пока Надия подсоединяется к нам, хочу вам рассказать буквально несколько слов. Сегодня, когда мы разговаривали с ней, Надия рассказала мне об очень интересной книге. Книга называется «Просто космос». Она написана Катериной Лингольд. Это русская девушка, которая смогла очень активно продвинуться в стартап-сообществе, смогла реализовать свои мечты. И для того, чтобы достигнуть очень многих результатов. И она как раз в своей книге Год «Жизнь в стиле agile» или просто «Космос» рассказывает немного о другом подходе. О подходе agile, когда самое главное, что любая большая задача, любая стратегия разбивается на несколькие спринты, которые и влияют в целом на общий результат. Поэтому вот мы посмотрим возможно, что в одном из наших потоков мы попробуем протестировать эту идею о том, как с этой, с этой вообще темой жить. Напомню, что персональная стратегия человека ⁇ это курс который я провожу абсолютно бесплатно в рамках моего, э, моего желания и работы, связанной с тем, чтобы мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые э, прошли у меня курс по персональной стратегии, смогли взять эти ин инструменты и э, сами начинать учить людей. То есть, он, знаете, такое вирусное распространение. Мне бы очень хотелось, чтобы это именно было так, для того, чтобы э, возможность понимания своих целей через представление своего, своих ценностей давали результаты людям. А в первую очередь, это э, возможность э, улучшить свою жизнь. Да, все очень просто. Вот, э, сделать немного себя счастливее добавить ясности в представление о будущем снизить тревожность снизить какую-то боязнь восприятия нового поэтому все происходит очень интересно я приветствую своих знакомых вижу Аллу цветова привет алла вижу константина цветкова поэтому я очень рад всех вас видеть это ребята которые уже прошли и первый курс и второй курс и третий курс напомню что первый курс это это такой, знаете, экспресс-интенсив, когда мы э, очень активно, очень э, быстро, серьезно э, включаемся в работу для того, чтобы в, в очень спрессованном времени максимально эффективно э, сделать так, чтобы э, э, люди могли найти свои цели, найти задачи быстро выявить свои ценности. Очень напряженно каждый вечер работаем для того, чтобы найти эти желания. А вот мы видим прекрасную нашу замечательность. Надеюсь, я рад тебя видеть. Привет. Привет, привет. привет. Как лучше держать телефон? Привет. Так или... Вот, так? прекрасно, все прекрасно, у тебя все чудесно получается. Все. Я, я, я только что хотел тебе ко мне... Все, чтобы ты не взяла в руки, все, чем бы ты не начала заниматься, все, все получается ты вот так незаметно, но я насколько помню уже достаточно где-то примерно три или четыре года ведешь здоровый образ жизни, правильно питаешься, накапливаешь себе энергию, ведь сегодня мы как раз будем об энергии разговаривать да, отлично а, классно Вот э, э, я понимаю, что немножко непривычен формат мы с тобой ходим на радио меня тебя приглашают а тут мы дома сидим включили телефоны и еще, чтобы люди нас смотрят видишь, как двигаются технологии мир меняется прям вот очень-очень быстро да, это правда и э, у меня сегодня прекрасный день я успела поужинать уже с семьей, и даже вот закрылась в спальне своей дочки, нашла один светлый угол без плакатов, без розовых котиков, дельфинчиков, и вот теперь настроилась в полной тишине, чтобы поговорить с тобой, Рома. Спасибо тебе огромное. Начну, знаешь, с чего? Я, прям, да, я прямо вот сразу скачал книжку купил в Литресе. Кстати, ты знаешь, такой кайф, когда ты вот раньше мы искали там где-то там бесплатно что-то сказать. Сейчас просто заходишь в Литрес и покупаешь. И первое, что я увидел там как раз вот о том, что ты, о чем о чем, что ты говоришь, там Она приводит пример очень известного финансиста, который говорит, что я 75 дней в году буду проводить дома с семьей. И если вдруг этот результат уменьшается, то он просто отменяет встречи. Ты сегодня дома. Как тебе удается? Сверхзанятой женщине. Супер бизнесвумен. Как? Да, кстати, он говорит о том, что 25 дней в месяц он обязательно ужинает дома с семьей. Да, я вот ошибся, не семьдесят, а 25 вечеров он проводит дома с семьей. У тебя есть какое такое... да. у тебя есть какое-то целевое значение, сколько ты вечеров должна провести с семьей? У меня пока нет целевого значения, но я стараюсь, как минимум, на неделе а три четыре дня, точно ужинать всей семьей дома. Но у меня есть другое правило, которое я думаю, что точно все смогут сто процентов соблюдать. За исключением командировок. Мы точно все завтракаем утром дома. Ох ты, круто! Это тоже классное правило, которое несколько лет назад мы в семье выработали, это то, что точно мы все завтракаем вместе. Мы встаем в 6.45, иногда в 6.40, и утром все дома, вся семья, трое детей, я, муж, и мы вместе завтракаем. И вот это правило точно можно применять всем, и тогда точно у работающих мамочек, у работающих папочек занятых, не будет никаких проблем с чувством вины, что вот наступил вечер, и я сегодня не с семьей, а меня пригласили на какой-то интересный концерт или на какое-то интересное мероприятие. Или <coughs> хочется иногда тоже сходить в театр, а все это в 7 вечера или на концерт, или какой-то интересный мастер-класс тоже бывает вечером. поэтому процентов работающая история это завтрак с семьей. Прекрасно. И знаешь, что еще важно? Да. Я думаю, что тоже могут многие взять на заметку, что также завтрак может быть таким же прекрасным и уютным, как вечер. Также можно зажигать свечи. Я помню эм, эти белые explained... свечи, которые стоят у тебя на столе. Да-да, мы сейчас еще ходим на мастер-классы, делаем всякие разные свечечки. Ты знаешь, мне друзья стали дарить свечки и на Новый год, и на 8 марта. значит что я не пью алкоголь, теперь мне дарят свечи. И мы их жгем на, на, на завтрак. И еще один лайфхак, кроме того, что вот завтракать вместе. Вы знаете, то есть утро, обычно как выглядит утро в семье. Да? Давай быстрее давай, спеш... быстрее, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Быстрее, не забыла это, не забыл то. И это совсем другое ощущение, когда твой завтрак на самом деле превращается в ужин, и ты уже как бы начинаешь утро с релакса, спокойно завтракаешь, разговариваешь. Правда, для этого надо вставать чуть пораньше, что мы, собственно, и, и делаем. Вот, Поэтому, если не получается быть как у того профессора из Штатов, Каждый вечер или 25 вечеров дома, то как минимум 30 завтраков утром у вас есть точно такая возможность. Ну, ты знаешь, как всегда, вот можно начинать даже, даже с 8, то есть как минимум с субботы и воскресенье, да? Почему я тебя спросил про целевое значение? Пока мы не оцифруем свою цель, очень трудно говорить, ты достигаешь ее или не достигаешь. Вот, например, суббота-воскресенье умножить на 4, 8 завтраков с семьей. Потом расширяем до 10, до 15, до 20, и там до скольки угодно. Как всегда, вот это как в спорте. Но тему, которую ты нам сегодня да, заявила, класс. да, это энергия лидера, энергия команды и энергия изменений. Я хочу начать с тебя, вот как с человека. Когда ты впервые задумывалась о своем понимании э, энерг... управления своей внутренней энергией? Ну, обычно ты об этом начинаешь задумываться тогда, когда у тебя ее не хватает. Ты тогда думаешь, где бы ее взять. Ну, конечно, потому что э, бешеный график э, на работе, вне зависимости от проекта, который ты делаешь, плюс у меня еще есть моя общественная деятельность, которую очень люблю, это поддержка женщин-предпринимателей, Комитет по развитию женского предпринимателя по России», там тоже огромный большой проект, это там, десятки тысяч женщин, которые объединены в 60 городах, и тоже надо много энергии, конечно же, семья, дети и друзья, и хочется как-то время найти на себя, и ты понимаешь, что ну, энергии э, может просто на все не хватить, можно заболеть, устать, э, быть в депрессии. И очень важно следить за своим энергетическим э, э, балансом, своим собственным. И то, о чем вот мы сегодня будем говорить, я для себя... В прошлом году э, точно определила, что я понимаю, что есть три составляющих. Мы вместе с командой прожили проект под названием «Бой лучший год». Кстати, вот точно такая же книга, я хочу ее показать. О, круто, круто. «Бой а, лучший год». Э, поскольку у нас в нашем э, проекте в банке открытие большая задача войти в топ-3 лидеров э, рынка по малому и среднему бизнесу, что невероятно амбициозная и даже сумасшедшая в некотором смысле задача, <coughs> то мы Стали понимать, что наступает выгорание, что каждый устает. И мы пришли к тому, что первое, важно следить за собственным уровнем за собственным уровнем энергии. Второй большой блок, что если у тебя не хватает собственной энергии, всегда есть энергии команды, И это очень важно помнить, что с тобой рядом есть напарник, партнер, коллега, который может тебе помочь в моменты спада твоей энергии, потому что ты не можешь все время быть только вот на суперпике, да. Ну и еще <coughs> принято считать, что э, изменения, они вот как-то нас... Э, приводит к усталости, что мы устаем от этих бесконечных изменений, от постоянно мигающей рекламы в интернете и так, далее, и так далее, что изменения, они нас обесточивают. Но мы пошли по другому пути, мы сказали, что давайте посмотрим на это по-другому, что изменения, они дают энергию. И таким образом мы сформулировали для себя проект, Твой лучший год и 2019 стал нашим лучшим годом в котором мы сказали что вот когда ты приходишь домой считается что ты пришел с работы там устал пришел домой чтобы набраться энергии и отдохнуть и мы решили перевернуть вот это стандартное клише что ты приходишь на работу там наполняешься энергией результата процесса взаимодействия да, и созидания и наполненной энергией приходишь домой а не наоборот знаете, как бы пришел домой чтобы свалиться на диван и, и, и устать да? но это, это знаешь это не просто вот такой лозунг мы с ними сказали что вот мы теперь вот так да? Этот, <коспалит> это желание мы себе э, разложили на три понятных истории. Ну и, наверное, возникает вопрос, а что такое твоя энергия? Я думаю, что здесь ну, очень много насчет этого сказано и написано, что, конечно же, нужно соблюдать понятные правила. С, с, чего, там... с чего начать? Но я лично начала с простого, что мне ближе, да, и я думаю, что проще всего, знаешь, как обычно, кастомизация, она важна, да, под себя, то есть вот нельзя просто взять пример и сказать, вот Рома Дусенко делает вот так, или там Надия Черкасова делает вот так, да, там, или кто-то еще, ролевая модель, вот я иду и копирую. Вот я обычно слушаю и думаю, так, а что из этого мне подходит больше всего, как мне будет проще начать. Поэтому лично вот мне всегда было проще начать с питания. Угу. — Я такой человек, если завтра сказать, что вот это вот нельзя есть или вредно, для меня нет проблемы не есть сладкое, нет проблемы не пить алкоголь, не знаю, не Слушай, хлеб. это какое-то должно быть особенное решение или просто в один прекрасный момент сказал все, с завтрашнего дня я, например, там питаюсь здоровой пищей и не пью алкоголь. Или, например, сначала 100 грамм, 50 грамм, 10 грамм, 20 грамм, ноль. Ну, я думаю, здесь по-разному, но я точно, абсолютно точно могу сказать, что правильное питание, конечно, дает энергию. Я не являюсь экспертом. Там... Я не знаю, сказала ли ты вначале или нет. Я, конечно же, банкир в первую очередь. Но я на себе попробовала, что если ты правильно питаешься, если ты не ешь продукты, которые не приносят никакой пользы, если вся твоя семья находится тоже в этой логике, то, честно говоря, энергии становится больше. И я в это искренне верю. И могу сказать, что я, например, уже с 2000 -го года не ем мясо. То есть уже uh -huh. 20 лет не ем мясо и прекрасно себя чувствую все те, кто меня знает, знают меня как очень активного человека но это не связано может... с философией какой-то это вот именно поиски внутренней энергии ну я откровенно скажу, что это не было у меня связано с какой-то философией я просто вот как-то поняла, что мне вот тяжело, тяжело есть uh -huh. мясо потом я потихоньку отказалась от птицы, но я ем рыбу вот я понимаю, что я там, не стопроцентная вегетарианец, и это стопроцентное не для меня. Я там 2-3 раза в неделю ем в Кроме питания, что важно, конечно же, вода. Угу. Я также начала замечать, что э, очень просто. Я скачала себе приложение водный флот. Да, да? Угу. Да, да, И начала пить воды. Ну, тут я попала сразу на несколько проблему, то сначала надо было обследоваться. У меня оказался небольшой камень в почках, а -а -а. которая так значит интенсивного и правильного питья воды дала себе знать и стал выходить. Ну, слава богу, все прошло э, хорошо. И доктора я спросила, слушайте, ну как же так? Я вот правильно питаюсь столько лет, я вот со, пью воды там правильно и так далее. Он сказал, ну, не забывайте обследоваться, надо было сначала проверить. То есть, как и в любом деле, надо сначала оценить ситуацию сейчас, да? Ну да, с того момента, с этого момента уже там прошло более 6-7 лет, я, конечно же, еще и два раза в год хожу на чекап, и мне кажется, что это тоже, в общем, один из элементов, который дает энергию. Угу. Ну, я думаю, что про здоровье можно много говорить, безусловно, а, это вот со спортом это как раз то, что я оставила напоследок. Знаешь, у каждого у нас есть что-то любимое. Вот с питанием у меня нет, не было проблем. Может быть, у кого-то будет по-другому. Может быть, кто-то начнет со спорта. Второе, это сон. Ложиться угу. спать. Сейчас мы с тобой закончим разговор. Я потом пойду, мы прогуляемся все с ней 15 минут и будем где-то уже полдесятого, край 10, все уже ложиться спать. Класс, а дети в общем, питание, вода, сон – это три наших, понятно, uh -huh. друга конъекции, которые ну, дают возможность тебя а, на, на полном заряде. Но не всегда ты можешь находиться вот в этом стабильном, <coughs> стабильном поле, поэтому мы все работаем в команде, у нас у всех есть друзья, коллеги. И мы также для себя командой определили, что еще один важный элемент, мы не только приглашали в течение года людей, которые преодолевали что-то, да, и выстроили вот эту свою собственную э, энергию, но и энергии команды, это когда ты можешь обратиться к кому-то из своей команды, и кто тебе поможет. Это абсолютно банальная история, мы просто об этом договорились, что, например... Вы как-то зафиксировали, поможет... как зафиксировали правила какие-то, да, как в команде? <связывается> да, <связывается> совершенно верно. Ребята делились своими историями. Это прекрасная история, я не знаю, могу тебе бросить ролик, это короткий ролик, 40 секунд, он, он без звука, но он передает эмоции, да. И видно, что ребята рассказывали в команде... То, как в момент, когда они уставали и чувствовали, что энергия на спаде, ну, у кого-то, может быть, отменилась встреча с клиентом, а ты не успеваешь сделать какую-то презентацию, тебе может помочь коллега. Вот таких ситуаций каждый день, каждый день очень много. Да? Может так оказаться, что, я не знаю, тебе ребенку нужно купить костюм на Хэллоуин, да, а ты в этот момент доделаешь какой-то проект или клиент передвинул встречу, но ну, кто-то может другой сходить. Мы просто договорились о том, что мы друг другу помогаем, и энергия команды ⁇ это то, что у нас поддерживает. Ну, естественно, в более сложных проектах, когда кто-то другой готов тебе. Противник. Слушай, но я представляю, например, как эм, твои там, медлы обращаются друг к другу за помощью. Там. Даже могу представить, что твой уровень минус один. А кому ты обращаешься за помощью, когда тебе нужна поддержка? Я могу сказать, я, правда, ну, никогда это не озвучивала, но, например, у нас есть потрясающая девочка, ты ее знаешь, Катя Кабанова. Uh -huh. Вот Катя всегда везде снимает потрясающие ролики. Вот один раз, вот буквально в ноябре у меня у мужа был день рождения, я придумала подарок, все подготовила, и потом мне пришла в последний момент идея. Я знаю, что она очень круто, умеет пользоваться разными приложениями, чтобы сделать классные видео. Но не те, которые вот стандартные, uh -huh. да, а вот классные, классные, да. Но я ей написала в WhatsApp, она быстренько меня научила и показала. Я ей написала, Катя, горю, у меня в вот WhatsApp, у муж рождения, и мне прямо вот сейчас нужна помощь, там. И она мне подсказал. Это не важно, какой, как, какой уровень. Ты сам работал с нашей командой, ты знаешь, что у нас нет вот этих вот жестких иерархий. И это, конечно, помогает команде двигаться вперед. но ну и самое главное, безусловно, это третий компонент, это энергия изменений. Ты получаешь потрясающие просто, вот, ну, я не знаю, взрыв эмоции и новой энергии когда ты учишься чему-то новому и что-то меняешь да, по-другому чем обычно ведешь совещание да. по-другому делаешь что- то что делал обычно ну, например или ты научился какому-то новому навыку мы с тобой сегодня говорили что вот у меня уже дочка участвует в соревнованиях в отборке, по... кубика рубик Пит Кубингу, да, и вот она собирает вот у нее вот здесь вот, вот такие... Ого, кубинги. а это что такое? Это что-то да. новое такое? Ой, честно, я не знаю, как он называется. А как он вообще двигается да хотя бы? Вот так вот он двигается, так раз... Стороны, да. А, но я еще такой не умею собирать. Есть еще миррр-бокс, это страшная штука, но вот я сейчас не вижу в ее комнате, наверное, она куда-нибудь ее, куда-нибудь этот кубик положил. Но вот и есть обычный кубик, который вот я лично тоже научилась собирать, вот я покажу. Там всякие... Это игрушка моего детства, наверное, в пятом классе я впервые увидел, его, взял в руки. Вот уже за полторы минуты я собираю, я себе поставила цель на Women Leadership форуме выступать и в течение выступления параллельно собирать. Это новый навык, которому я учусь и я обещаю, что за одну минуту я точно буду... Надия, собирать. смотри, вот я уверен, что о том, что ты говоришь, даже вот в такой, казалось бы, вроде шутливой форме, как кубик-рубик, заложен некий глубокий и глубинный смысл, который помогает тебе постоянно развиваться. Вообще, насколько тебя знает, ты апологет саморазвития. Вот что? В какой момент ты поняла, что это нужно? Как тебе удается эту энергию саморазвития в себе культивировать? И когда ты видишь, что люди в твоей команде не обращают внимания на саморазвитие, какими инструментами ты пользуешься, чтобы вдохновить их к саморазвитию? Вот таких три вопроса. Ну, да, знаешь, вот, наверное, в момент, когда я поняла, что есть разница между управлением и лидерством, uh -huh. да, вот мы знаем, что в управлении есть понятные компоненты, да, планирование, организация, мотивация и контроль, но э, в э, лидерстве есть э, то, что отличает менеджера от лидера, это то, что тебе необходимо вдохновлять команду и вдохновляться самому. И в этом смысле, конечно, вот в момент, когда я поняла это несколько лет назад, то стала искать и вдохновение внутри себе, и в команде. И, конечно, мотивировать изменения. Ну, я думаю, что, наверное, в первую очередь, конечно, это моя черта любознательности. Да. Но с другой стороны, понимаете, кубик это не просто вот развлечение, да? это определенная стратегия, это скорость. Вот, например, Mirror Blocks мне сейчас помогает в управлении. Это одного цвета кубик, в котором разные блоки, и ты понимаешь, что... Ты не можешь просто так вырвать и выкинуть, как, например, вот в команде. Ты можешь взять и расстаться с человеком, uh -huh. да, из команды. А вот в этом кубике ты не можешь просто взять кубик и оторвать. Тебе надо правильно его перемещать и найти его правильное место. Ты понимаешь, в этом смысле, когда я вижу вот что-то такое новое, я смотрю, а как я могу это применить в моей команде и для себя. Вот, казалось бы, простая такая вот ну, игрушка кубика, она тоже тебя приводит к тому, что ты можешь совершенствовать свои э, навыки. Мне бы, честно говоря, очень хотелось бы, поскольку мало времени да, для эфира, чтобы запомнилась такая очень понятная э, картинка. Да? То есть, твоя энергия, энергия команды, Я надо просто себе это надо просто, да, надо просто иногда запросить сказать слушайте вот, ну как бы, мне нужна там ром твоя как бы, вот, помощь да там твоя твоя энергия давай обсудим давай сделаем ты мне помоги я тебе помогу да? ну и третье конечно просто по-другому начать относиться к изменениям и не только относиться к этим изменениям, но и культивировать себе, потому что мы на самом деле самые консервативные элементы, да, то есть вот ну, сколько раз меняется приложение, происходит апдейт, сколько разных гаджетов у нас меняется, да, но сами мы часто говорим, что, ну, это когда-нибудь потом там, или это когда-нибудь позже. И вот я сейчас тоже каждый каждый Каждый месяц сейчас учусь собирать новые, новые вот эти вот э, головоломки. И э, ты знаешь, я сейчас начала ходить на шахматы, например, uh -huh. с детьми. Так получилось, что я в своем детстве ходила в музыкальную школу. И э, шахматы были дома, но я ими не занималась. И я сейчас начала заниматься вместе с детьми. Мы, как говорится, буквально открыли дверь в шахматный э, мир. И это оказалось тоже очень не только развивающей, но и помогающей тебе в работе в том, что там я делаю. Ну и энергия, конечно, нужна для самого себя, потому что ну, очень часто, когда вот мы говорим о том, что особенно женщина, да, там много в детях, в семье, в поддержке вот этой вот атмосферы в доме. Ну, такая. Там, ну, конечно, да. Там, ну, я работаю в банке, у меня есть еще свой собственный проект, краудфандинговая площадка, бумстартер, вот эта вот общественная деятельность. И я в этом смысле, не знаю, наверное, могу себя назвать, что я, вот знаешь, есть ловец снов. Вот мы с детьми вчера буквально делали вот этих ловцов снов, для хороших снов. И я вот ловец изменений. Если есть какие-то моменты, которым я могу научиться, я, конечно же, учусь, потому что проще всего, например, сказать, что «иди, сынок, поучись», да, там, или там, «иди, доченька, поучись». А это делать вместе, и я очень счастлива, что, например, Кубик Рубик меня научила собирать моя дочка. Это тоже еще один лайфхак, как можно вместе с детьми проводить время. Обычно мы, взрослые, любим их поучать, научать, приучать и любые другие приставки, а вот когда еще и дети нас учат, это еще дополнительные, конечно, энергии, которую ты получаешь в семье. Очень, очень круто, и самое главное, знаешь, оно все очень системно, оно взаимосвязано, и действительно оно с разных уровней. Энергия тебя, энергия тех людей, которые тебя окружают, взаимообмен энергией, наполнение, когда ты пуст, или наоборот, когда ты полон, ты отдаешь, и тем еще больше наполняешься, и все это вместе дает энергии изменения. Но скажи, пожалуйста, вот мы как руководители часто встречаемся не только с тем, что люди хотят изменяться, но бывает так, что и не хотят, или не знают, или не могут, или не умеют. Каким образом, вот есть у тебя какой-нибудь секрет, как вдохновить человека на изменения? Как вдохновить на изменения? Ты знаешь, я знаю только один секрет: это создать атмосферу. Знаешь, есть такая книга Путь торговли. Это книга с такими очень короткими историями мудрецов, когда к мудрецу приходит кто-то. И вот, знаешь, есть такая притча: когда к мудрецу пришел один торговец и говорит: О, великий учитель, вот у меня есть моя команда, и они хорошо работают, кстати, в данном случае они хорошо работают, что я могу еще сделать. Ну и мудрец берет подушку, не знаю, рассказывает тебе это причина или нет, берет подушку, разрывает ее, и, значит, подбрасывает пух. И говорит, что... ну и все, подбрасывает пух. И торговец говорит... О великий учитель, я не понял твоей мудрости, объясни мне ее. И он говорит, ну что ты не понял, просто создавай воздух, создавай атмосферу. И когда ты создаешь вот эту вот атмосферу изменений, инноваций, постоянного познания чего-то нового, то, конечно же, вокруг тебя формируется именно такое поле. Но а люди, которые в этом поле себя чувствуют некомфортно, они просто покидают эту атмосферу, и такие тоже ситуации происходят. Мне кажется, что здесь, знаешь, сложно говорить о каком-то, может быть, жестком управлении. Здесь важно просто создавать атмосферу, и когда вокруг, знаешь, это была потрясающая сессия у нас, когда ребята рассказывали о том, что они делают, и мы узнали много нового. Например, там мы узнали, что у нас одна девушка такая хрупкая, занимается кикбоксингом, и она, у нее много разных там, побед. Мы узнали, что еще одна девушка увлекается шотландскими танцами. Еще у нас одна, один парень там, и девушка тоже занимается серфингом. И когда они рассказывают про то, какую они энергию получают, от своего любимого дела, от своего хобби, от совершенно разные. И как они приходят, вот вдохновленные на работу, и как мы вместе делаем один большой проект, то, конечно же, может быть, даже те люди... Ты помнишь, у нас еще был один парень в команде вот в предыдущем проекте, который никто же не думал, что он занимается такой вот дизайном, как это правильно называется, декорированием деревьев. У него, Ему ударят все кусты, и он эти кусты, значит, красиво подстригает. Да? Ну, то есть ты начинаешь прям вот этой энергией жить. И даже, наверное, если есть люди, которые просто, не знаю, уставшие приходят домой, падают у компьютера или у телевизора наверное, также в такой атмосфере начинают меняться. Поэтому главный совет управленцу не быть управленцем, а быть лидером и вдохновлять свою команду на те результаты на те задачи, которые стоят. И создавать, что такое вдохновлять, это вдох, вдыхать, создавать, атмосферу. Спасибо тебе большое. Вот. Знаешь, я, знаешь, да, да, да. сказать, что вот если 2019 год мы прожили в логике твой лучший год, и это была просто ну, потрясающая а, программа, которая состояла из вот, ну, трех основных энергий, которые мы разобрали. Это, конечно же, у каждого у нас а, члена команды был ментор, который помогал пройти какую-то ситуацию, потому что, знаешь, так же, как и многие люди, я все начинаю с понедельника или с первого числа. Это да. Вот, например, совсем употреблять алкоголь я перестала два с половиной года назад с первого числа. Знаешь, это вот, мне кажется, тоже. и, конечно, это не только помощь друг другу, но и помощь ментора. А 2020 год у нас э, называется «Просто космос». И я тебе сегодня рассказала о том, что есть такая книга «Просто космос» Катерина Ленгольд, э, которая создала стартап и продала его NASA. И это удивительная книга, в которой она рассказывает о том, как создавать свою жизнь в стиле Джайл и жить 9 недельными релизами, я также очень рекомендую эту книгу прочитать. Она у меня, кстати, осталась в машине, я ее дочитываю. И Надеюсь, что вот когда мы проживем 2020 год просто космос, когда мы как банк, открытие нашей команды войдем в топ-3 лидеров сегментов, трепещите конкуренты, то я расскажу, как мы провели 2020 год в логике просто космос. Супер, фантастический эфир, мне очень понравилось, спасибо тебе огромное. Как всегда, это просто масса позитивных эмоций, практических рекомендаций, инсайтов. А, знаешь, эм, есть такая фраза хорошая, имеющие уши да услышит. То есть все, кому захотелось бы что-то отсюда взять, могут взять. Прям можно наш эфир брать, конспектировать, я вот себе целый лист списал а, И в конце один из наших слушателей задал вопрос. Надея, подскажите, пожалуйста, откуда черпать энергию, когда работаешь в одном банке уже пять лет, и внутренняя мотивация закончилась? Считаете ли вы, что пора менять место работы раз в три года? Я считаю, что нет никаких правил раз в три года. Еще знаешь, говорят о том, что там не знаю, каждые семь лет проходит какой-то кризис. Я верю в то, что у каждого есть какие-то свои циклы. Мне кажется, что здесь надо просто разобрать твою ситуацию и посмотреть в чем проблема. Как правило все-таки проблема кроется в тебе, внутри. Я вот могу сказать, что в прошлом году был момент, когда я тоже очень сильно устала и понимала, что вот все просто, вот, я не знаю, все выгорело, хочу отдохнуть, хочу от всего... Потом ты начинаешь смотреть в себя и понимаешь, что проблема в тебе, в твоем восприятии каких-то ситуаций, которые мы иногда интерпретируем не совсем корректно. Поэтому, мне кажется, совет очень простой – посмотреть, все ли возможности исчерпаны в этом проекте. У меня были ситуации, когда я в проектах работала 7 и самое большое – это восемь лет и делала много карьерных шагов, и когда мне предлагали уйти из, из того или иного проекта, я понимала, что я еще не все исчерпала в этом. Мне кажется, здесь надо понять, вот все ли ты взяла из этого проекта, все ли я взяла из этого проекта, с этого места работы, потому что... Ты первый год, как минимум, сначала инвестируешь, да, ты выстраиваешь коммуникацию с людьми, ты показываешь, что способна достичь результата, и это, конечно, время разбрасывать камни. И три года это еще, на мой взгляд, очень короткий срок, надо просто смотреть и смотреть ровно, вот, а все ли я цинично, да, там, взяла из этого... Проекты. Если ответ да, все, то, конечно, надо искать новые возможности. Но я могу сказать, что я ни разу не меняла работу раньше, чем 7 лет. Понятно. <связывая> Спасибо тебе огромное. Нам с тобой Спартак передает привет, говорит, что круто, ему очень нравится. Вот. Так что тебе Спартак. Кстати, большой молодец, который тоже делает невероятные прорывы в э, спорте. Ты мне задал вопрос, кстати, по Про спорту, Спорта. я не хотела выглядеть как уклонистка, э, но вот самое сложное мне дается со спортом, но я все-таки ставлю себе небольшие цели и двигаюсь в достижении результата. поэтому пятерочку я бегаю и это уже большой результат. И я с тобой тоже делилась этим своим большим достижением. Круто, Пока, как сказал так, не бегаю марафон. Ну ничего, все еще Ну посмотрим. посмотрим, да. Надия, огромное тебе спасибо. Просто великолепно. Я получил массу удовольствия. Я надеюсь, что все наши слушатели тоже. Пожелания нам всем от тебя по поводу энергии. Я каждому желаю в этом 2020 году прожить свой лучший год. Если кто-то не определился с целями, срочно, быстро, прямо сегодня вечером, пока еще до полдесятого есть время, потому что рано, важно ложиться спать, составьте себе список целей для того, чтобы достичь их и действительно прожить этот год полный энергии. Самое главное помните, что мы часто любим только признаваться в своих успехах. Конечно же, у нас есть неуспехи. Но успех на самом деле это только то, что ты сама или сам знаешь о себе а не то, что о тебе говорят другие. Мне кажется, это тоже очень важно. У нас, правда, эфир сегодня не был этому посвящен, но мне хотелось бы в конце Еще сказать сделаем. об этом, что крайне важно помнить, что успех – это вот именно то, что ты сам знаешь о себе. Может быть, три года, как написала девушка, или там, парень, не знаю, карьера ну, как бы не сдвинулась, да? там ты не сделал никакого шага, но вопрос: как ты чувствуешь, а не то, как отмечает. отмечает я читаю, как отмечает общество: я читаю, что мой муж пишет: пора, пора гулять. гулять. Антон, Спасибо тебе большое. Друзья, очень важные слова. Все, что Надия сказала, абсолютно верно. Я полностью ко всем присоединяюсь. Также хочу сказать, что я продолжаю свои марафоны бесплатные, потому что люди могут прийти и выработать свою персональную стратегию. Регистрируйтесь. Ссылка в шапке профиля. Надия, огромное тебе спасибо. И до новых встреч, до новых эфиров. Спасибо, Рома. Я хочу научиться, как делать вот эти прекрасные обои, которые за Я тебе научил. Я хочу узнать что-то новое. Пока. Спасибо тебе большое. Счастливо. Пока. Друзья, это был прекрасный эфир с Надией Черкасовой. Напомню еще раз, что все эти эфиры в рамках нашей, нашей поддержки марафона «Персональная стратегия человека 2020». Напомню, мы с Надией сегодня говорили об энергии лидера, энергии команды и энергии изменений. Все эти три источника между собой связаны и ведут вас к цели. Еще раз всех приглашаю присоединиться, 15 марта стартует персональная стратегия 2020, ссылка на регистрацию в шапке профиля, регистрируйтесь, абсолютно бесплатный Шестидневный дневный марафон, вам придется много поработать, но вы точно сможете поставить себе цели. Вы посмотрите о том, куда уходит ваша энергия, куда ее стоит направить. А желаю вам сегодня прекрасного вечера. Ставьте сердечки, чтобы у нас у всех был сегодня вечер сложился. Всем знакомым, ребятам, всех, кого я видел, но не успел в процессе нашего интервью, огромный привет, спасибо, что поддерживаете нас и смотрите. Всем незнакомым рад вас приветствовать на своем профиле. Подписывайтесь, и я уверен, что найдете много для себя интересного. Всем прекрасного вечера, до встречи. и Успехов вам в поиске вашей энергии, вашей команды и ваших изменений. Пока.